Уважаемые наши клиенты, я от души хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пусть вас всегда радуют теплые улыбки ваших родных и близких людей, счастливые путешествия в незабываемые страны, приятные и неожиданные сюрпризы, веселые праздники и яркие моменты в каждый день. Пусть свершится в наступающем году заветная мечта каждого из вас. Пусть на вас смотрят только добрые глаза, Пусть все заботы отсеются, а жизнь наполнится сочными красками и потрясающими событиями. Достатка ваш дом, любви в ваших сердцах и веру в сказочные чудеса. До встречи в новом 2020 году!